Всем привет вы на канале как заработать в интернете и в сегодняшнем видео кто со мной заходил в проект элемент 5 здесь выплаты приостановились и здесь нас вот встречает вот такое вот объявление элемент 5 объявляет слияние с кантры кто не видел вот это вот короткое видео от данного проекта посмотрите далее в этом видео я хочу с вами сделать инструкцию и показать как это все здесь перенести для того чтобы перенести весь свой баланс который у вас здесь остался команду свою и так далее вам нужно будет пройти регистрацию в кантри джеврили чтобы пройти регистрацию ссылка будет под видео переходим и проходим регистрацию чтобы пройти регистрацию, вам нужно указать действующий номер телефона, дальше имя, фамилию, отчество, пароль, подтвердить пароль и нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Либо же по электронной почте. Здесь ввести электронную почту, имя, фамилию, отчество, пароль, подтвердить пароль и нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Внизу у вас будут вот цифры 820-609. Если у вас вдруг не заходит в этот кабинет, включите VPN, с VPN все будет у вас работать. Ссылка международная, она работает по всему миру. Итак, когда вы здесь вот зарегистрируете данный кабинет в Country Jewelry, переходим в ElementS5, нажимаем здесь экспорт в Country. И здесь нам нужно ввести свой идентификатор country для экспорта. Где же его взять? Переходим в кабинет country country.jewerle. Нажимаем вот на человечка. И здесь вот, вот ваш ID. Копируем ваш ID. Переходим в элемент 5. Вставляем. И нажимаем здесь подтвердить. Итак, вам было отправлено электронное письмо по адресу для завершения переноса, перейдите по ссылке в письме. Итак, вот мне пришло письмо на почту, с вашего аккаунта была запущена процедура экспорта в личный кабинет ID Country Jewelry, ну и так далее. Переходим по ссылке. Также, если вам ссылка не пришла на почту проверяйте папку Спам, возможно она туда придет. но ну, у меня все пришло все нормально. И здесь вы подтверждаете импорт аккаунта. Нажимаем здесь вот подтвердить. Процедура импорта запущена, дождитесь завершения операции. Нажимаем здесь хорошо. Также что немаловажно, вот у меня здесь написано 21.75 в долларах в Counter Джеверли, как они говорят, будет эта сумма вся в евро. Один к одному. И здесь мы выплаты будем уже получать от наших существующих покупок в элемент 5 Будем получать здесь в евро каждую неделю 7% с данной покупки, которую мы совершали. Я когда вот заходил в элемент 5 это было... Три месяца назад я здесь получил кольцо, две ручки, блокнот. И плюс вот у меня здесь выплата зависла. 22 доллара почти будем выводить здесь. Вот здесь уже мне меня вот следующая выплата. Здесь вот написано 101 евро. Я сюда пополнялся в долларах. Здесь мне уже вот написали в евро. Давайте посмотрим. И вот здесь нам пишут, дата покупки вот 07.02.20.23. То есть, следующая выплата у меня будет 08.02. Ну, посмотрим, когда мне выплата придет. Вот мне здесь отобразился баланс уже, доступно для вывода вот 22 евро. Ну... Вот такие, друзья, новости. Кто со мной заходил, вам нужно будет обязательно сделать этот перенос, так как в элемент 5 вы выплату здесь уже не получите. Вы выплаты будете получать именно с кантри Джеорли. Пишите в свои комментарии, кто что думает о данном слиянии, у кого какие выплаты, кто сколько заработал, ну и так далее. Всем желаю хорошего дня и всем пока.